Всем привет, меня зовут Макс Риск, гайд, тактика и все остальное. Да, сейчас у нас русская версия. Ага, вот смотрите. Так, 1001 1 на 1501-2-2. А у нас, ага, Clash War. В общем, карту на эту кусики. Вау, сначала, тон, тон, тон, тон, лайк, плескам. Так, что нас запутает? Интересно. Ага, кто? опасный меч, который дает вам ярой силы Окей, давай изменим язык. Что э, прокачка? А, то что да, Еще один. Я только за. тон тон тон персонаж. прям сейчас. Новый персонаж, блин. Что ж такое, блин? Столько времени, столько слез, они чё упадаются. О, что Так, они унизили да? Что А, дальше этот? Что происходит? А. Их уменьшаешь нормально я не против шутку ты снова их что такое уменьшаешь уменьшаешь вечно так шестой день первый день опоздал не подням <с> так заберу о еще шикарно потом я бушу шикарно близко и у нас будет одного персонажа давай просто но блин так уж такое вот реально сегодня открытие вообще ничего не открытием я расстроен а еще хуже Я парализован. Почему? Не дает этих персонажей хоть даже этого дайте у него. Я вас прощаю, блин, за это. Они ничего не дают. День сбором Кстати, я обещал стать клан. Почему нет столько времени? А сколько клан стоит? В принципе, можно уйти, прийти. Но чтобы уйти, я хочу доиграть. какой меня А, три разные карты. Так, информационс Вот просто не играют. Чего за? А ну есть возможно другие кланы, которые играют реально 1-1. Никакое место. 2 2 тоже никакое. 25 место. блин. Ладно. Так. Популярные о клан, я их знаю, блин. Я их помню, как я их ненавидел. Оо. стали. Они издевались за мной. Мучили и убивали. Пошли как-то их вызвали. Друзья, первая тактика дело в том, что нужно сразу выпускать любого персонажа. В тактика как победит 3 на 3. запускали его персонажа. Жди, жди. Ну или хоть, если начнется, там пишется, когда на начале там ход звезды, то начинаешь что-то мутить. А пока, мой дорогой друг, жди. Так, нажимай. Ну, в принципе, нужно было сразу здесь. Псы, отлично. Псы помогут нам первым затащить катку. Так, давай, псы. Давайте два пса нам но будет нормально. Мы не будем атакувать, мы будем собирать. Это цели тактики. Во! Началось! Блин, я если честно не умею играть, так по-бырому, но ну, постараюсь. Ради подписчика постараюсь давай Эй, пацаны, будете копать или как? Ради подписчика постараюсь, конечно. Так это сюда. Так, это Так, это сюда запускает блин, делать дрянь черт они нас так вот они все знают черт вы магнитолу Воюете что ли Ну, желательно по-другому все это делать нет вступайте я я сдаюсь я сдаюсь их слишком много черт черту его так дайте пехота давай понемножку и все будет нормально так давай этого коня на коня бы я не ждал не я не ждал такого сразу парпрли блин вечно в атаку идет враг наш так дела дрянь так ладно нажимаете атакуете принципе кто нас на напал. Ого, ты чё блин? Это как вообще? Сразу ютубер, блин, сразу нападать начинает. Делать дрянь, в общем. Это как? А 2 два одного? Я хочу пересмотреть катку реально Это как вообще? Как, чувак, меня победил? И покажу вам, принципе, чтобы вы тоже знали. так используйте штучку, а то реально прикольно. А офигеть, честный. А такого не ожидал. Атакуйте. никогда не сдавайтесь просто ремонтируйте и никогда блин. не останавливайтесь нет-нет наж... говорите нет не хочу сдаваться нет туман давайте им блин никогда блин, ремонт ремонтируйте а блин ноль. ладно почему именно я почему ну ты проиграешь ладно смотрим закатку уважение есть уважение блин. можно узнать Черт, я хочу наблюдать, блин, достали, Ч выходить сразу, а? Все, конец катки, что ли? Третье место, нормально таки да, посмотри. Кусочек дали, да? твою магнитовую. за что? Ладно, Учитесь у мастеров, да. О, это чё с ума сошёл, блин? А ты что? Так кто нам подавать, чувак нам подал, этот блин проиграет? Доктор он прям готов. Слушай, он просто прям готов. Он первый начал. Кстати, скорость света. Мы с ним сражаемся. Кстати, вот я тоже начал. В принципе хорошо так это чел. Что-то фкашин блин. Это чел. Офигелши. Слушайте, вот кто мне завалил. Офигенно. Тактики используйте тактику на скорости играйте. Вот реально, просто все забрали. Такой думаю, как они двоем забирает так много, это че, активница? Так, я тут тоже так хорошо так и первое столкновение, скорее всего, это мой был, наверное, кто знает. А, я понял, все, проиграл. Жаль, что не застрелить до конца катки, вот реально. Зачем так портить контент? хоть не зря ладно. Так, что выиграл, выиграл, это моя база, на базу снова база. Такой, так он куча собирает интересно так это чувак запускает так же сам как я бупче там ты проиграешь потому что он уже готов атаковать М -м -м, а как это так чего не заметили печки хоть видели так он такой ну в принципе он просто по атакует а база у него, между прочим. Хе, вообще. Не знаю, смысл. Ну ладно, в принципе. База не защите А как дальше будет интересно. Он его убьют. А ч ⁇ меня? Давай, а такой, блин. У тебя есть время, давай. Давай, вали его. Во-во-во, давай начинай. Наверное, я понял. Жало так у меня идти. Даже не хочет посоветовать. хочет просто завалить меня. Слышь, блин. Я, наверное, базу буду построить. Типа, Мы не видим, да? Другое а где другое место? Где другое место? Брянь. не знаю какие там игроки чтобы я запомнил а раз 282 что потом узнать кто их ну но а кто выиграет Мне Интересно. о 9 минут пошли подожди а. Блин, жаль, что нельзя построить. Я Так хотел узнать, у кто вырвет. Ладно, пошли еще раз. Эх, ладно, можно так же сам. Блин, но он, скорее он проиграл. Я помню такой. он только им повторять как он реально так не ну, ну можете да это ваше право конечно же но я хочу псы псы должны атаковать о защита отлично вот если я бы видел бы вот не если я бы я видел бы вот кого то то я бы запустил бы эту штуку построил бы и все было нормально так чтобы знать рах будут атаковать или же нет возникает так, давай хоть тут построим так. О, о, о, о, видите, везуха. Так, значит, нас.. летающие будут. Блин, у меня гаргуля. Да ладно. Двое псов и. Блин, уже вс, ладно. Нормально. Так, один здесь. Второй. А. Там. Так. Ну, в принципе. Твою магнитолу, блин. А, в принципе, можете таквати, да? Или что будет делать? Мне интересно. Что если сжать на автомате все это? Так. Стройте. А вы там. Ага. давай-ка. На базу, на базу. Здесь давайте. Все, теперь толпой будем ходить. достали, сейчас. Так. Толпой весело. Весело. Так, хочу еще базу построить вот здесь, запасное местом для, для укрытия. Так, вроде бы тут игроки у нас... Гарвуля, окей. Это класс, что есть Гарвуля. А что, нью есть тут ушел? Да, реально, тут есть Нью-Йонка. Саву, сову ПЖ. Давайте все здесь давайте пока что. Так. М -м. Варвары помогут нам в будущем. По мне. Так, толпой В принципе, можно еще одного ниндзю взять. Например, этого. Так, этот идет сюда. Потому что они не активны. Логично сова разузнаю не знаю Среди знамя. флаг сдаюсь а че там это знак в таком деле нужно что-то буду думать давай, давай иди. это не важно М -м, главное тут построить скорее всего не ну главное туда Слышь, блин! Эй, блин, хитрец, блин! вот Ладно! Ходим толпой, да? Ходим толпой, чтобы побеждать все Так, давай-ка. Теперь нужно жевать, блин. Нормально. жевать это все. Вон я думаю, уже хватит, в принципе. Может, сами.. Mm -hmm. Дальше обратно сюда пойти, так, красавчики, сюда пойдем. Дальше нужно базу тут строить, там там база. ну такая, Посмотрим через телескопы, реально. На нас напали? йоу у на нас напали? Шо, блин происходит? и у на нас напали? Лично не тут нападают, блин? Так, забирай этого гиганта. Хоть и пути этого, блин. Чтоб забрал его. Давай, красавчик, давай. Выбирай. Блин, не сразу падает. меня слышишь, блин. Хм. Ремонт. Ну, в принципе, разделяйтесь. Uh -huh. Так, вот, вот вам мой совет, чтобы вы там лучники, может, в принципе идти немножко так. Я скажу, вот, хорошо, так идут кстати на базу. Это знак того, что лучше идти на базу. Вот дело дрянь между прочим. Ну ладно, так, давайте, отойдите от нас, а вы идите сюда, вот на базу. Значит, не все тут, все, не все живы. Ну это наш копатель, реально. А что а вы здесь? почему-то? Все нормально. Дева дрянь, я понял. черта идут. Черт, ничего, офигеть, блин. окружать нас, слышь, блин. Так, чуваки, пожалуйста. Реально, не нас окружают. А! Не. -е -е. Барбары бой. Барбары на поле. Вон они, кстати. О, сколько их тут, блин? Это реально. Бан, давай. Выхорь небо. Выхорь небо. И там еще? Это не дают, кстати. А давай пойдем сюда вот. Нет, брак не, наш, враг наш. Скот ну блин! Ну да, блин! Так давайте там воз посмотрим, построим ее. Он базу лежит, нет. Так куда мы будем идти? Может так немножко, а прикольно. завалим по бурому, да? Здесь база, кстати, может, давайте одного кого-то из них сюда приведем. А все, остается? А так что кто-то выиграл, не понял? Топ один, топ два, топ три. круто Я так волновался, слушай. Давайте еще одну карточку и создаем. Клан. Да, выходим с клана, остаем и все. Получим награды. Не можно завтра заждаться, в принципе. Наш никогда не закончится, Она себя будет активным. И клан не зря создал. Это будут нас выгонять, приходить, выгонять, приходить. Потому что что-то в этом клане не неактивно, в принципе. Это круче тут. А что же такое? Это а? круче приходит, тут круче уходит. Так, смотрим. 532 2 два 392 помню вообще когда было 20 когда я так еле шел цифры а типа больше просто хочется свой клан чтобы он был активным чтобы ну, чтоб там было все ки принципе да. ну башню и то и то да. давайте это все заберем награды 5 сразу перенаправление Вау, прям красиво прям а Как-то маловатенько. Вау, кстати, да. Можно зайти сюда каждый день. Бусты, награды, наборы бесплатно. Как во всех играх. Сделали, да. Викинги кстати, тема, если будет совместно. Совместная атака с кем-то. если у нас будет что то, что такое классное с напарником, то это реально классно. И можно поднять кубки. И топ-1 занять. Ну вот реально. Как-то многовато, как-то играете в клане новичок. 45-й левел. Нет, 20-й только. 27-й и все остальное. А там вообще 45-й максимально. й интересненько. Это топ клана 55 местом 25-четненьков. Да, да, кстати, можно битву кланов вход. Занять хорошее место. 26 мест. Смысла? Я сам могу вообще набить. Это, если честно, я сам набил 25. Ну, наверное. Тут вообще я сам играю. Я хочу активный клан. <с> И хороший клан. Все вместе. Посмотрим сейчас битву кланов. М вот на этом месте я могу их догнать где-то вот здесь а потом подписчики помогут мне и вместе с вами мы рывимся врвемся врвемся то вот здесь ну такой какой -то. клан клан клан ага ясно такие себе знаю империю кланы какой-то еще клан какой многоязычный так. ну теперь я здесь так теперь нужно посол запускать так это топовые местечко потому что Именно этом месте можно глазки поставить и опасное место для гнолов. Это не главное. Это все не главное. Так, а все теперь... Пса. есть, отлично. Везуха. Так, у нас тут есть этот чувак, я его вообще не тестил, потому что не выпадал. Будем тестить. Что ж будет интересно? Кстати, да, кстати, да, нужно карчать, чтобы все почнули. Разгон. Так, ты песик. Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты песик. Здесь давай. М -м -м давайте еще, принципе, ну не так уж много. Эй, ты песик. Сюда идем, Так, ты песик. Сюда нужно клацать, это факт. В принципе, может, что-то еще поставили безопасности. Вот тут хотя бы один разочку. Ладно. Ладно тут, um, еще... ой, ой, уже напали. Уже напали. Ладно тут еще базу, что по Быраму, по -бырому. Ладно, на базу. Так, на базу, иди сюда. Крестик вообще слабый, так что будет отряд, так скажем. Пойдешь сюда. Это будет база, Типдон. С защитным база Желательно тоже построить что-то хотя бы такое и дальше собираем воинов вот тут тут в общем Там. так так так так так так плату построим построим и нанимем еще пару штук их тоже очень важно Там. дальше здесь да танк, а и сюда поет. Потом обратно двери иди, вот. иди сюда. Краб, кстати, офигенный. Молодец, чувак, краб, ура! Безумный. Как насчет этих? Давайте подкопим. Да, да. Вот краб реально мощь А потом пропадут эти вот люди, как думаете? Не знаю. Так, окей, все пока что сюда вот у нас одна панель ниже сюда нужно идти на эту базу построим везде будем базу строить нет чтобы как-то выживать принципе так рабик иди у нас будешь сборщиком нам не нужны войны нужно что правильно для защита так, ну, в принципе, вон. Там, там. Кравик, давай. будешь собирать, а воины будут собираться здесь все. Ну, тоже, в принципе, пойдут. Может, эм, что-то строить, между прочим, надо а построим тут. Пособираем еще, кстати, да, он тоже, командуется. -то, Уже не нападают, поэтому все окей. Так, снежок, давай сюда. Я не знаю, чем они там реально занимаются. Так что... Так, и сюда, краб. Ага, нашли Офигенно. В общем, атакуйте. Пока что. Ага. Вверх берем. Волну, давайте так же самое Волну волну волну просто знаем стало плакать так волну снова можно но тут чувствую что его можно победить если постараемся О, и там металл, слушайте. Прикольная тема. Вообще-то на базу, на базу. Хватит. А от реально сейчас нас... Блин. Кратов, давайте хоть пару штук. Немножко, что победить нужно. Ведь нас блин и напали уже. А что так скажем? блин а я не готов черт! сбор точки давайте здесь всех. что делать тактика номер два теперь теперь нас они могут остановить, в принципе строим крабик ты жив хоть и сюда крабик Помоги, пожалуйста стены никто так, мы собираем ту вою, значит. О, классно. Эй, вы там. Вы не едимки, реально? Реально классные. Так, ну, давайте. Я их никогда не пробовал, они реально крутые, показывают не Эй, кравик, пойдем. Ты здесь. Может, давайте под... что-то так, кстати так краб дошел когда ходит сюда враги все здесь идут все сюда идем враги враги нападают прием чертов все враги здесь краб ну в принципе краб можешь идти собирать собирать такой блин твои магнитолу так черту этого вот чего вай блин я грянь тоже там двухсторонний ал такой вот мне не фигут точно не тут не все нет цепиля там кто-то был совали что есть здесь пишется он ну, так порем здесь давайте всем. чувствую что не будет все здесь стоять Сал было бы прикольно, где я... Все, он так такой здесь. Ай, кстати, может быть, кампади слава. Вот. Пока что. Кравик, пожалуйста, услышь меня, блин. Ладно, давайте копать, или будем помогать Да. Так, сва у нас есть. Черт, просто черт, подписчики. Черт, как это? это блин, крабик, пожалуйста. Черт, твою магнитову, реально, твою магнитову. Гранила, блин, сюда. Предельно игроку замок уничтожен. А кто игрок вы И что дальше? Что вот. вот. Снова Сколько игроков. Окей. Сова, кстати, да, узнаю будет тема. А тут, кстати, как там? идите копать что ли здесь что-то скажу вам тоже поздно да ладно в принципе, в принципе еще не может остаться и так нет тут живы значит это чувака вот это тут блин Чтоб я так узнавал его сюда и... йоу О, интересненько напали на ну, слышно пока пока письмо пока тут убили да значит захопод если мы тут построимся на ддрянь блин. что блин. делать твою махнуту у нас драли нет отступать И в нем таковать нет Ч? Ты сказал, блин, ч? Ладно, научили меня в комментариях. Вау. ах ладно пошли вы летающий противлетащик никого нету черт Нам тут еще первоколода, если не будет, то все нам ну, Нам блин, а, блин да, Ладно, забей. А что -то тогда делать? Друзья, по колоду у него просто... У нее просто везуха. Везуха. М -м -м. Ах, везет я в жизни, что я тебе скажу. Бутинг Валину, пожалуйста, вот стань, Валину, там... И двоечником. тоже прикольно... точка двора здесь давайте поставим. Офигей, если честно. М -м -м. А что там? Сова, что там? О, -о, О, крутяк, слушай. Мне нравится. Так, если такая уже дело пошло на этом, желательно уже собирать, думать. Если тут реально пошло на этом. Давайте и соберемся войска другое место. Если придется такой мультиан на базу свободно передавать все это. Твою магнитолу, то да чтоб ты умер, блин, в жизни внутри. Да, Я кому-то блин все напали так черту блин дро давай влазить а? а вы сейчас принципы сможете вылазить атаковать два надо двое да реально два на одного шо ли? отступайте Эх, как обидно вот как выиграть против таких блин, Разработчик, а качок от игры Гаргули, а у меня когда в жизни не было в этой игре Гаргули. именно в этой игре в этом мире классный ранг рак у нас да ладно если да то это круто она поможет немножко так скажу ладно ну, помню, считал, останавливай как-нибудь. Генерировать. Ладно, призываешь угодно. что можно, призываем то, что призываем. Там тоже нельзя затуманить. Нужно врага, ремонт ключи врага. Так, ремонт. Ремонт. Задрал врага. Нужно, нужно время тянуть, чтобы хоть как-то выживать. Так, давайте опять время тем более мы так уже продержаться как минимум будет максимум как-то запускается отбил а сок нереально легко мешать все остальное дым давай сделаем ремонт Блин, ну реально так не классно, чуваки, он зачем тут делать. Нет, нет. Я за выбор это тоже. Желаете вы ну, не понял. Просто. Вот поэтому я и не навижу игру. Потому что они стали обзываться. В комментариях. Везде угодно в общем там. Какое место? Третье. Твою маньющу второе. Я кого-то что то не понимаю. Смысл от игры вот... Чем-то. Ладно, сама свою игру я бы вам рекомендовал ну, честно. Рекомендовал ну, бы игру свою. Но реально бы топовая, чем это будет реально. 30 тысяч. Все, мне плевать, я трачу. Достал. Кстати, я скопировал, правильно. А, напишу, в принципе, макс риск. Если помощью ну, может... максимального буквы можно. Очень долго. Кстати. А что не да? Правда? риск что не нашли полегче то он вот, вот макс ура голос загрузился за сегодня ладно не получится но в принципе можно еще им садитом что подписчики проявились это реально так будет плохо туго Привет. Привет, меня зовут Макс Ризка. Я Ютубер уже блогар. Что неправильно, вот честно, что за фигня Я не знаю, вы чем так А на правильно? вы написали не Пишись. А, русский язык, а что сразу не сказал. Как-то правильно. Пишет подпишись на мой YouTube-канал. Чтобы не пропустить гайды мне пропустить видео, чтобы не мне чтобы смотреть видео. точка, точки, хватит. свободное наступление, подача заявка, запрет наступление, свободное нету, доступность нормально. так, знак, знак, знак, знак, знак, знак, знак. это вообще не классный флаг, как я понял. Не знаю, не знаю, если честно. Вроде бы красный, вроде бы крутой. Дальше. Перекиньте ну. нас бы слоны. Вау, звезда. Ну нет, Блин, что мне выбрать? Футбол, такое. Блин, ну реально такое, все такое. Реант, такое крылья прикольные шлем устарел измур, офигенный это еще мощнее нет это с хочу о все Правила недостаточно видите название клана еще раз кого не понял а Йо и юбам. Подпишись, блин. А чё нельзя? А чё с тобой сказали? не сказали? Ладно. Этёп, текст содержание запрещённых слов, пожалуйста, видите снова заново. Чё сказал, блин? Чё ты сказал? Текст запрещённых слов, пожалуйста, видите снова. Где текст, блин? В описании. запрещенный текст. Ты чё с зашел блин? Красиво, блин, все шикарно, отвали. Что не офигел? Привет, э, между Макс Риск я Ютубер. Во, блоки плохое слово, офигеть. Блогер плохое слово. Привет, меня зовут Макс Риск, я Ютубер и блогер. Подпишись на мой Ютуб канал, чтобы смотреть видео. Отлично. Мне еще нравится каутерочка. Так, друзья, вступайте. Добро пожаловать. Йоу. А тут нельзя? Битва... трофей клана Буквально! Буквально! В хорошем смысле. Еще один такой клон, как же я. Я займу 101 место. Офигеть, просто. Все, любой человек зайдет сейчас просто. <свист> Крутяк, я стал свой клан, офигенно. Вступайте. Но если реально будет там мало, ну или вообще игроков, то создаем другие аккаунты, играем и там на дрому аккаунте будем играть. Ну я думаю разрешено сообщение кланом. Так это, а что тут Эй, кто то своровал нашу идею, слышишь, блин? Красота, да? Ага. А можно иметь значит, Реально? На какой? На этот? На этот? На этот более-менее красивее. Ну, типа, там... По-моему, это тоже красиво. Ну, вообще такое сойдет. Всем Приятного просмотра, друзья. О, то есть мне можно? А, нельзя. Ладно, переживем. Всем удачи, пока.